добрый день дорогие друзья чтобы я хотела прокомментировать вот у нас есть вот такой ролик а, Запечати паспорта решили сажать поправка 327 от 26 07 поправки да то есть у нас статья в эту статью 327 вносятся поправки то есть, эта статья не новая. Смотрим комментарии к статье. Сейчас найду вам эти комментарии. А, ну вот, федеральный закон. Значит, давайте по порядку тогда. Федеральный закон о внесении изменений в статью 327. Что они вносят? Уголовный кодекс Российской Федерации поддел... в статью 327. Подделка изготовления или оборот поддельных документов. Государственных наград, штампов, печати, бланков. Что конкретно они вносят? Давайте мы пролистаем. Листать придется долго. Официальный интернет-портал. Так, между делом. Угу. То есть эта статья была, вышла еще раньше. А теперь в конце, в конец листаем и смотрим, что конкретно они внесли. Так, это вот номера статей. И вот в части статьи 31 слова частью 1 заменить на частями 1 третьей. 3. То есть они добавляют просто слова. То есть статья как мы понимаем, она не новая. да? Сейчас я вам покажу, почему она не новая. Итак, дальше заменить словами частью четвертой. Частью второй, частью четвертой. То есть они меняют вместо второй четвертую. И здесь второй и частью четвертой и. То есть они ошиблись. Это бывает иногда. Когда пишут законы, ошибаются, потому что, скорее всего, у них не работает редактор. Так, что еще хотела показать? Это я показала на официальном портале. Так, а вот здесь у нас расшифровка идет, да? Комментарии к статье 327. Значит, подделка удостоверения. Или иного официального документа, предоставляющего права, или освобождающего от обязанностей. Освобождающего от обязанностей. От каких обязанностей и кого? Да? Физлиц, гражданина, еще кого-то, непонятно. Предоставляющего права. Права у нас только есть у кого? У граждан, да? или освобождающего от обязанности Обязанности это у физлиц. Но у гражданина тоже есть обязанности, но в данном случае, если мы рассматриваем Российскую Федерацию, то граждан у нее нет, она пишет только исключительно обязанности для физлиц. В целях его использования, либо сбыт такого документа, равно изготовлению, в тех же целях избыт поддельных государственных наград РФ, РССР и ССР штампов, печатей, бланков. Штампов, печатей, бланков наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы срок на, до двух лет. Значит, что я хочу здесь сказать? То есть в данном случае... Российская Федерация перешла в так называемую атаку. Это уже не оборона. То есть они оборонялись, оборонялись, поняли, что это бесполезно. Люди в любом случае будут отстаивать права государства СССР на правах Конституции СССР. Да? Она нам дает такие права защищать свое государство. И когда... Они выпускают вот такую статью 327. Подделка изготовления сбыт государственных наград, штампов, печатей, бланков. Это лишь говорит о том, что они пошли в атаку. А если пошли в атаку, это говорит о том, что стул под ними зашатался. То есть они уже не могут справиться с таким потоком людей. Читаем комментарии. Так чтобы мы понимали с вами да я это не просто так вот вам читаю, а чтобы вы понимали к чему что делать дальше я подведу к этому. Так общественная безопасность деяний состоит в том, что она нарушает установленный порядок, установленный порядок обращения с официальными документами штампами, а также права граждан, права граждан, каких граждан. вот я всегда спрашиваю граждан чего? если у Российской Федерации граждан нет. Предметом преступления в части первой комментируемой статьи являются официальные документы, в том числе удостоверения, предоставляющие права или освобождающие от обязанностей физических лиц, государственные награды, штампы, печати, бланки. Применительно к данной статье в соответствии со статьей 64 АПК предметом преступления является аудио-видеозаписи. То есть сейчас уже предметом преступления являются даже аудио- и видеозаписи. О чем это говорит? О том, что в судах уже будет запрещено вести аудио-видеозаписи, если выступает в судах, допустим, граждане СССР. Это мое предположение. Но может быть и другое что-то. Так, значит, дальше смотрим. Рассматриваемый состав преступления отсутствует, если подделан, изготовлен. Рассматриваемый состав преступления отсутствует. Если подделан, изготовлен, сбыт, докум... сбыт документа, который не предоставляет никаких прав и не освобождает от обязанности. Равно документ, исходящий от частного лица, даже если он заверен нотариусом должностным лицом. Рассматриваемый состав преступления отсутствует, если подделан, изготовлен сбыт документа, который не предоставляет никаких прав и не освобождает от обязанностей. А равно рассматриваемый состав преступления отсутствует, если документ, исходящий от частного лица, даже если он заверен нотариусом и должностным лицом. Так, государственные награды иностранных государств не являются предметом рассматриваемого преступления. Ну, естественно, <coughs> как же Америка должна для себя что-то прописать? Объективную сторону преступления образуют подделка официального документа. <как> Слушайте внимательно, значит. подделка официального документа, изготовление фальшивого документа любым способом в любом объеме, сбыт поддельных официальных документов, государственных наград, печати штампов, бланков, любая форма передачи этих предметов другим лицам изготовление государственных наград Российской Федерации, РССР штампов, печати, бланков, создание их целиком со всеми реквизитами, либо внесение в поддельные штампы печати, бланки изменений, искажающих их суть. Дальше. Преступление считается оконченным с момента выполнения хотя бы одного из действий, образующих объективную сторону. В общем дочитайте это до конца. Дальше я вам еще хочу показать сравнение. <с Powell> да. По касающейся 300... Какой там статьи-то? 375, если не ошибаюсь. Да? А... Редакция, не действующая с 17.06.19 девятнадцатого. И редакция действующая с 17.06.19. То есть это ну, с этими поправками, которых мы, о которых мы с вами читали да, на официальном сайте Российской Федерации. Так вот о чем это говорит? Это говорит о том, что эта статья действовала еще до 17.06. То есть она не новая, да, подделка удостоверений. Что здесь поменялось? По сути ничего. Кроме того, что они первый и четвертый вот вносили изменения. То есть небольшие слова, которых короткие слова, включающие подпункты статьи. Вот, по сути вы видите, да что текст один и тот же. Акцизные марки пошли. Акцизные марки, понятно, они защищают себя. А в нашем случае с вами вот здесь подложный документ, штраф прописали. Использование заведомо подложного документа. Так вот, подложного документа, что касается подложных документов является ли, давайте вопрос зададим, являются ли, допустим, официальные источники информации подложными документами официальные ранее действующие? Сейчас найду вам документик и покажу. Так, давайте мы разберемся с Уголовным кодексом Российской Федерации. Законен ли он? И для кого написана эта статья? Заключение по Уголовному кодексу Российской Федерации, прочитаем его еще раз, вы уже знаете этот документ, это заключение Кандинского, поэтому читаем еще раз. Уголовный кодекс РСФСР, далее кар ссср опирался на закон СССР об утверждении основ уголовного законодательства Союза и союзных республик имел последнюю редакцию 96 -го года, утратил силу 1 января 97 на основании федерального закона 64 ФЗ федерального закона федерального закона то есть его отменила Российская Федерация Российская Федерация отменила закон Союза на основании чего она отменила то давайте разбираться о введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с введением в действие Уголовного кодекса Российской Федерации от 1996 -го года. Стоит отметить, что согласно статье 2.64 ФЗ утрачивают силу с 1 января. Уголовный кодекс РССР, а также все законы, иные нормативно-правовые акты, принятые в период с 27 октября 60-го 60 года до 1 января 97 года. То есть они сами взяли все и отменили. А Вот у меня вопрос. Они сами себе это написали вообще за отмену законодательных актов предыдущего государства статью? Вот хотелось бы, чтобы они тоже себе это прописали. В части внесения. То есть они защищаются от народа, лишая его средств защиты. Они нападают на, на народ, уничтожают его, лишая его средств защиты. Инструмента защиты. А что был инструментом защиты у народа? Уголовный кодекс Российской Федерации. Чтобы народ вообще ничем не защищался. В части внесения изменений, дополнений и так далее. Имел последнюю редакцию. Проверка действия, не действия уголовного кодекса. Давайте будем внимательны здесь еще раз. Значит, в Конституции 93 -го года отсутствует сведения о том, какой орган или должностное лицо наделен правом опубликовывать федеральные законы. Опубликовывать и обнародовать разные вещи. Вот здесь идет опять подмена понятий. Ну, любят они вот такое дело, да, опубликовывать и обнародовать... Давайте я вам объясню все-таки разницу. Что такое обнародовать? Обнародовать это вот я сейчас с вами поговорила, да, опубликовала этот ролик. Это называется обнародовать. В любой бульварной газетнке я обнародовала свой диалог с кем-то, интервью, статью обнародовала то есть выдала в народ, а опубликование это официальное деяние. Как только опубликовался на официальном источнике документ, это считается, что он вступает в действие с момента его опубликования в официальном источнике. Поэтому не путайте обнародовать. Это вот вышел в народ и что-то сказал. Вышел в социальную сеть что-то сказал, обнародовал в Ютубе, а опубликовать – это значит официальный, придать ему официальный статус и э, дату с момента опубликования, то есть введение его в действие официально. Поэтому Российская Федерация во всех своих законах начинает путать «опубликовать» и «обнародовать». Пишут «опубликовать», в скобочках пишут «обнародовать». Э, почему? Потому что… В Конституции... Сейчас, минуту, я вам найду эту Конституцию. Секунду. Мы уже об этом говорили, вот, но хотелось бы, наверное, еще раз вам показать, чтобы вы понимали. Пока искала значит, по Конституции Российской Федерации. И хотела вам показать еще в Конституции СССР кое-что. А то потом опять забуду. Значит, смотрите, «Государство и личность» параграф второй Конституция СССР государство и личность не физическое лицо не кто-то там еще а именно государство и личность то есть граждане в СССР все-таки были личность а это уже говорит о том что тот кто составлял эту Конституцию вот все кто знает меня да я говорю кто кто такая личность кто это личность и что так, что означает личностное развитие, развитие личности. А Конституцию у нас писали еще в, в 29-м году первое, да, было издание. 29-й, по-моему, не буду сейчас точно придумывать, но, по-моему, 29 год. Вот. И скажите мне, в Конституции Российской Федерации есть такое слово личность. А вот мы сейчас и проверим. Минуточку, я сейчас еще подыщу вам эту конституцию, и мы с вами посмотрим. Так, еще кое-что хочу вам напомнить. Значит, национально-государственное устройство СССР. Читаем внимательно. Союз Советских Социалистических Республик. Единое, союзное, многонациональное государство. Ключевое слово здесь, друзья, государство образованное на основе принципа социалистического федерализма. Вспоминаем, что такое социалистический федерализм. Когда мы вступали с вами в пионеры, когда-то в свое время, это понятие было. Сейчас искать не буду, сами найдете. В результате свободного самоопределения наций. И добровольного, то есть про нации не забываем, не забываем, почему написано про личности, про нации, прописано это очень важно. И дальше. Свободного самоопределения нации и добровольного объединения равноправных советских социалистических республик. Это то, что я хотела вам донести. Я никогда не даю, под... я даю подсказки, но никогда не даю вам разъяснения, то есть вы должны подумать об этом сами. Республики здесь все прописаны. А, так, дальше, значит, ищем эту статью, которую я вам хотела показать. Минуточку. Так, да, вот еще главное, что помните этот парад суверенитетов, когда все там выходили из Союза, что их так прям а, в рабские условия в Союзе поставили. Так вот, друзья республики союзные, напоминаю вам. Что статья 76 Конституции СССР гласит, что такое союзная республика? Суверенное советское социалистическое государство. Суверенное. Помните определение слова «суверенное»? То есть вы сами самостоятельны, как республика, как республика, социалистическое государство которая объединилась с другими советскими республиками в Союз. А Союз у нас как? Что было прописано раньше, я вам читала? Что это государство. А вы суверенны. Только вы такие суверены, которые получали дотации вообще-то из общей копилочки денежной, из Союза. То есть вы не были фактически на собственном... Обеспечение, на самообеспечение. Вы были на, собеч... на... на обеспечении союза. Это я вам так напоминаю между делом. Поэтому не забываем, что вы были суверенными советскими социалистическими государствами. Союзная республика. Между делом. И какой вы там суверенитет себе устроили по выходу из союза, тоже непонятно. Что вы получили в результате, какой суверенитет, и кто именно получил, подумайте. Те, которые вывели весь народ, э, который населял эту республику, в рабы, а для себя получили какой-то странный суверенитет. Подумайте тоже об этом. Да, вот еще, что хотела до дополнить по поводу советов народных депутатов. Вот есть такая статья, в главе глава 12, статья 89 это для советов народных депутатов инструмент к действию. Или как? Даже не знаю как. Инструкция. Почитайте, пожалуйста. Читаем. Ну, давайте почитаем вместе. Это между делом, потому что потом опять будете говорить, что никто ничего вам не сказал. Советы народных депутатов верховный совет ссср верховные советы союзных республик верховные советы автономных республик это и есть советы народных депутатов краевые областные советы народных депутатов советы народных депутатов автономных областей округов районы городские и так далее срок полномочий верховного совета ссср верховных советов союзных республик автономных республик 5 лет Срок полномочий местных советов народных депутатов 2,5 года. Прочитайте, пожалуйста, вот эту еще инструкцию для вас, для советов народных депутатов. И также разберитесь, пожалуйста, как советы народных депутатов образовываются на местах в местные советы. Почитайте. Это вот, поверьте, это вам пригодится, чтобы вы понимали, почему вас не считают легитимными. Ну, давайте, вот избирательная система, да, статья 95, -я. это Конституция СССР, напоминаю. Выборы депутатов во все советы народных депутатов производятся на основе всеобщего, равноправного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Вот это слово «тайное голосование» надо уже его как-то, скорее всего, удалять по Конституции, но пока мы это не меняем, оставим как есть. Так, выборы депутатов являются всеобщими. Все граждане СССР, достигшие 18 лет, имеют право избирать и быть избранными. Так, значит, как, как проводятся выборы? Это должно быть единомоментно, в один день по всему Союзу, по всей территории. В один день, единомоментно, перед этим должно пройти... Выражаясь современным языком, уже рекламная акция по поводу того, по всему Союзу пройти рекламная акция по поводу того, что идут выборы в Советы народных депутатов, местные советы. То есть вы сначала избираете местные, городские, районные, поселковые, любые, но это должно быть повсеместное Участие должно быть. Ну, не стопроцентным, но, по крайней мере, превышающим половину населения, понимаете? А что делаете вы? Собрались там в 10 человек, сделали себе Совет народных депутатов. Ну, я понимаю, что хороший шаг будет людей. Но, и, тем не менее, Советы народных депутатов тогда считаются законами, когда они повсеместно прошли а, в каждом маленькой деревеньке, в каждом маленьком райончике страны. Ну, это так, ликбес. Так, теперь еще тут хочу вам кое-что показать. Законы СССР принимаются Верховным Советом или всенародным голосованием референдумом, проводимым по решению Верховного Совета СССР. Состоит из двух палат Союза, Совета Союза и Совета Национальностей. Совета Национальности, не забывайте, у нас национальности были, а сейчас нас обезличили. Мы даже стали без национальности. Просто физические лица. Так, Ну, дальше я не буду рассказывать. Сами прочитайте. Так, ну, в общем, я тут нашла Конституцию с моими уже тут комментариями. А, давайте, что вы понимали. Консультант выгружена. Конституция Российской Федерации. Жалко, что здесь нет вот этого слова. Это будет вернее. Так, Конституция. С учетом правок. 14 год, крайний раз. То есть они вносят в Конституцию, в проект Конституции Российской Федерации свои правды. Ну, потому что это проект. Они постоянно чего-то туда вносят. Многонациональный народ. Бедный многонациональный народ. И вот это слово общей судьбой на своей земле. На своей земле, извиняюсь, Многонациональный народ, кого объединили? В это понятие на многонациональный народ. И почему это на многонациональный народ? Уже сейчас очень много иностранцев, я к чему говорю? Потому что очень много иностранцев, получивших э, гражданство Российской Федерации, якобы, да, и на своей земле, осоединенные общей судьбой. Ну, есты, давайте почитаем Конституцию. СССР. Так, это что у нас? Да, Союз. Конституция, Основной закон. Так, так, так, так. Поищем. Где тут это было? Советский народ. Советский народ. Подчеркиваю. значит, Выражающее Советский Союз, социалистическое, общенародное государство, выражающее воли и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех наций и народностей страны. Наций и народностей страны. Смотрим. Многонациональный народ ну какой же ты многонациональный нации, многонациональный То есть у нас было, вы поймите, если смотреть, допустим, народ, сейчас, минуту, я даже возьму эту книжку, а нет, у меня ее под рукой нету, а, население, статистический сборник по населению а, СССР, так вот там четко прописана каждая национальность. Каждая национальность. И вот эта разница... Нации и народности страны. И вся власть принадлежит народу. Да? Нации и народности страны. То есть нас не забыли, что у нас есть нации и народности. А здесь просто не пойми, что обезли, обезличили. Для чего это сделано? Для того, чтобы когда приезжают сюда иностранцы, они вдруг были соединены, присоединились к нашей, как бы, судьбе, да, русского народа, советского народа, на своей земле. Ее то им еще и землю свою это подписали, понимаете? Раздача пошла. Ой, так. Опять, видите, вот не получается все сразу э, э, по конкретным словам пройти. Сейчас я помню, что я хотела вам показать. Так, ну давайте уже пойдем с моими метками. Так, что я здесь помечала? Отрезаны от народа. Органы законодательной, исполнительной власти самостоятельные. Вот здесь я делаю метку, ну сделан вывод, что отрезаны от народа. Законодательно причем. Так, вот 15 статья, ничего же самое интересное. Да? Мы все уже об этом знаем, но я еще раз это проговорю. О том, что значит, Конституция Российской Федерации, ну, вот хочется поставить сюда проект, да, имеет высшую юридическую силу, прямое действие применяется на всей территории Российской Федерации. Почему Конституция не, не, не применяется? Почему она нарушается судами? Потому что территории у Российской Федерации нет, демаркация границ, нет договоров. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации. Конституции, может быть, не должны противоречить, но Конституции-то нет, был проект, голосовали-то на Всенародные Веча за проект. Поэтому вот такая неразбериха идет. Так, что-то я еще хотела. Не должны противоречить Конституции. Важно, да? Помечаем 15-я статья. Так, дальше смотрим. Общепризнанные нормы международного права, международные договоры Российской Федерации являются основной частью ее правовой системы. Международные договоры Российской Федерации. У Российской Федерации международных договоров территори... демаркация границ нет. Она пользуется договорами международными Советского Союза. Договоренности передачи, допустим, имущества, активов и прочего вы все знаете, нету. При передаче должны были пройти инвентарные комиссии, инвентаризационные комиссии на местах. Этого не было. Акты, приказы должны были быть. А, оценка имущества. Ничего не прошло. Ничего не прошло. Ничего не было. Поэтому это прямой захват. Прямой захват – это значит нелегитимная власть. А, то же самое в 2017 году прямой захват был. Так что не обольщайтесь единственное что когда прошел референдум о сохранении ссср вот с этого момента ссср и начал существовать а то что там было вот в рамках федерации мы с вами смотрели конституцию там где социалистическая на основах федерализма это как раз это одно и то же так что если там кто-то говорит а я знаю кто и этот кто-то уже услышал что Продолжение есть у второй части наименования. Сейчас я все-таки покажу вам минуту. Покажу. Напомним, о чем речь идет. Ну, вот здесь вот я нашла референдум о сохранении. двадцать 25 лет, граждане Советского Союза, на специальном союзном референдуме проголосовали за сохранение СССР. Точнее, они считали, что голосуют именно за это. Но реальность оказалась значительно сложнее. Да? Четверть века назад советские граждане пришли на избирательные участки, чтобы высказаться о судьбе своей страны. Состоялось голосование, которое по сей день именует референдумом о создании СССР. Подавляющее большинство, проголосовавшие 76%, то есть 112 миллионов человек в абсолютном выражении высказались за сохранение СССР. Найду вам один документ, разъясняющий, что же было написано. Сейчас подождите, еще поищу. Так, вот нашла я часть документов. Да? Постановление о проведении референдума по вопросу о Союзе. Видите, как написано? О Союзе Советских Социалистических Республик. В связи с многочисленными обращениями трудящихся, высказывающих беспокойство о судьбе Союза, учитывая, как хитро все было подведено, Лукьянов. А, какой год? 90-й год, 24 декабря, Кремль. Дальше смотрим. Протокол ЦИКа. О референдуме. Давайте прочитаем еще раз название. Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации? Что такое федерация? Союз. Как обновленный союз равноправных, суверенных республик, в которые будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека, любой национальности. Почему любой-то? Почему любой, если у нас только союз? Любой нельзя. У нас национальности какие есть? Есть американцы, есть французы, есть абригены в Африке. Но почему любой-то? Что они сделали? Они вот это слово любой как раз и подвели, что всякий может. Всякий может вот с этого момента они продали официально страну. Поэтому. Вот это обновленная федерация. Слово «федерация» – это союз. В переводе слово «федерация» – это союз. Так, рез результаты пошли, значит... Значит, референдум по этому вопросу проводился в РСФСР. Украинской, белорусской, узбекской, азербайджанской, киргизской, таджикской, туркменской. Не буду читать дальше. Все участвовали. Вот это называется всесоюзный референдум. Как обновленной федерации. Обманули вот здесь вот это слово федерация, это союз. Давайте еще раз прочитаем, как это должно звучать. Считаете ли вы необходимым? Мы считаем, что необходимым. Мы-то считаем сохранение союза республика как обновленной. А дальше продолжение. Как обновленная федерация. А что у нас было другое какое-то? вот э, Скажите мне, пожалуйста, мы когда идем голосовать да, за что-то, у нас должен был быть выбор. Либо мы против союза, либо за. То есть должно быть два предложения было быть. да? Кто за что проголосует, предположим. А здесь у нас получается, что мы два варианта в одном вопросе, два выбора в одном вопросе соединили. И вот если не так будет, значит, мы вот пойдем по другому пути, по второму. Как удобно было правительству, значит, что получается, читаем заново. Считаете ли вы необходимое сохранение Союза Советских, социалистических республик, как обновленной федерации, или по-другому, как обновленного союза, равноправных суверенных республик в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы в полной мере да, ну, у нас и так были права в полной мере по сути то все республики они были суверенными мы с вами прочитали сейчас конституцию открутите отмотайте назад видео посмотрите и свободы человека любой национальности а вот любой национальности вот эта вот ключевая фраза которая позволила любой национальности внедряться на нашу территорию. И как там было у нас в Конституции прописано? Сейчас посмотрим. Российской Федерации. Да, Российской Федерации. Сейчас, секунду. Многонациональный народ соединенные общей судьбой на своей земле. То есть любой абориген африканский, французский, американский, любой будет считать себя на своей земле согласно этой конституции, приехавший сюда. Будет уже его, его земля и общая судьба. То есть все те... Подвиги, которые совершила Россия, Русь, да, союз, царство русское, империя, люди, да, общей судьбой, будут приписаны еще и тем, которые сюда понаехали, это называется. Да, вот любимая фраза всех, понаехали. Так, возвращаемся обратно. Так, вернулись к протоколу. Что у нас по протоколу? В общем, здесь мы тоже разобрались с вами. Так, по Союзу в целом, в списке граждан, имеющих право участвовать в референдуре, было включено 185 миллионов, 647 тысяч, 355 человек. Получили бюллетень для голосования 148, 998, 400, 411 человек. Приняли участие в голосовании 100, 148, 500, 574, 606 или 80%. процентов. 80% из них проголосовали. Да. Это, напоминаю вам, что это? Это протокол Центральной комиссии по референдуму. Вот, признаны недействительными. 2 миллиона 757 817 бюллетеней или 1,9%. Итак. Да, 76,4% нет. То есть за что нет? Нет, это те, которые не захотели э, сохранять союз как обновленный союз равноправных, суверенных республик, независимых республик, согласно Конституции СССР, который будет в полной мере, в полной мере, да у нас и так в полной мере все было. Ну, в общем, схитрили, да? Дальше едем. Так, секунду. Не хочет листаться у меня. А, ну вот это вот результаты. Давайте еще раз я вам прокатаю их, чтобы было видно. И кто подписывался у нас? Председатель комиссии, заместитель комиссии и так далее. Члены. О сохранении Союза СССР как, как обновленного Союза равноправных суверенных республик. Второе постановление. О сохранении названия государства, Союз Советских Социалистических Республик. Третье постановление. О проведении референдума в Союзе республик. Значит, состоялся 17 марта 1991 года. Так, что еще вам показать? Ну, это постановление. Мы его уже видели. Так, следующее. Возвращаемся к Конституции проекту Конституции. Ну, вот еще есть вот такой с пояснялками документ, бюллетени, результаты и прочее. Против всех граждан СССР был совершен правовой подлог, обман должностными лицами, оставшимися по итогам референдума без власти. Так, возвращаемся к Конституции Российской Федерации, проекту. Так, что хотела показать? Так, вот-вот-вот, здесь вот права свободы гражданина. Это еще раз пройдемся, давайте. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы гражданина и человека, согласно общепризнанным принципам и нормам. А если вы не гражданин, и не человек, не человек, потому что вы физлицо, граждан, не гражданин, потому что вы отказались от гражданства. Автоматически вы перешли в юрисдикцию Российской Федерации, что лишило вас права быть гражданином СССР. Так, что еще хотелось сказать? Да, по, по опубликованию, давайте так быстрее будет, обнародование быстрее найдем Итак, поехали значит по публикации статья 84 конс проекта конституции российской федерации слова публикация нету ну, сейчас проверим значит, президент российской федерации назначает выборы да, Подписывает обнародует обнародует федеральные законы вспоминаем что я говорила обнародует и опубликование официальное. Это два разных слова. Совершенно разной смысловой нагрузкой. То есть президент обнародует. А кто опубликовывает официально? Так, что здесь? А это и вовсе как-то и, и не к статье относятся вступившими в силу со дня официального опубликования. Так, опубликования, не Неопубликованные. Законы подлежат официальному опубликованию, не обнародованию, а опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Неопубликованные законы не применяются. Значит, что еще хочу. Любые нормативные правовые акты затрагивают права и свободы человека, гражданина, обязанности. Не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. Здесь не написано слово обнародованное здесь написано опубликованы. Так, частью правовой системы что... Что еще хочу показать? Значит, возвращаемся к обнародованию. То есть статьи, кто конкретно опубликовывает, опубликовывает законы в Конституции не прописано, но зато у нас прописано, кто у нас обнародует. Обнародует у нас только президент. То есть вышел, сказал, но не И лично он, конечно, обнародует, да, а скорее всего его парад должен обнародовать. Но это обнародование, это не официальная публикация. Так, это то, что я хотела по этому вопросу сказать. Так, возвращаемся к тому, с чего начали. Заключение Кандинского по Уголовному кодексу в Конституции. Отсутствует сведения о том, какой орган, должностное лицо, выделен правом, опубликовать федеральные законы. Следует считать, что их только лишь обнародованными согласно статье 84 и не действующими на основании, по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 15 Конституции 1993 года. Так, Еще хочу кое-что вам напомнить. Уголовный кодекс РСФСР опирался на закон об утверждении основ уголовного права. Так, что-то еще хотела показать. Так, значит, важно отметить, что о невозможности применения статьи 4 федерального закона номер 5 ФЗ о порядке опубликования вступления в силу федеральных конституционных законов, размещен в Российской газете. Собрание там пам, -пам. Это мы все пропускаем так как нет сведений, кто имел полномочия опубликовывать федеральный закон. То есть у нас э, вот этот закон федеральный, да, не, никто не был уполномочен его опубликовать. А президент только обнародует. То есть они свои задницы, скажем так, потому что задницы прикрыли. Так, проверка действия и недействия Уголовного кодекса Российской Федерации с редакцией не требуется. В соответствии со статьей 121 Конституции, порядок деятельности Верховного Совета определяется регламентом. Верховного Возвращаемся обратно в 90-е годы. Да? И вспоминаем регламент. На момент принятия каких-то законов от Российской Федерации действовал регламент. Верховного совета РСФСР. Регламент, сейчас я вам его покажу. Вот он регламент. Вот так выглядит обложка. Тяжело листается постановление. Верховный совет Российской Советской Федеративной Социалистической Республики постановляет. Утвердить. О времени созыва. Регистрация депутатов. Регламент работы Верховного Совета РСФСР. Найдите в библиотеках этот регламент. Он есть. Я проверяла. В некоторых библиотеках просто не дают его с собой взять. Но почитать можно. Можно взять, отсканировать там и распечатать, и заверить библиотекой копию. Очень даже может быть. Итак, возвращаемся опять к тому, с чего мы начали, по заключению. Я не буду сейчас зачитывать, почему Уголовный кодекс в редакции Российской Федерации, не вообще априори Уголовный кодекс Российской Федерации считается недействующим, потому что изначально были нарушены любые законы, публикации, Утверждения уголовного кодекса. Так, и еще хочу кое-что вам показать минуту. Так, зачитаю вам важный момент здесь. Проверка действия и недействия уголовного кодекса РСФСР. Закон от 60 -го года об утверждении уголовного кодекса, опубликован в ведомостях, подлежит применению. Он подлежит применению, да? На какой-либо документ, имеющий юридическую силу с указанием утраты силы У РСФСР, не обнаружен. Понятно? Второе. Проверка редакции у с конца до отсутствия нарушений не требуется в части в части редакции 93-го года на основании части 3 статьи 15 Конституции. Мы ее смотрели с вами, эту 15-ю статью. Так, закон от 90 -го года ведомости не подлежит применению, так как опубликован позднее 7-дневного срока за несоответствующей подписью. То есть позднее 7-дневного срока – и за несоответствующей подписью. То есть Верховный Совет не подписывал. Так, что еще? <coughs> Значит, указ Президиума Верховного Совета 90 -го года ведомости за подписью председателя Президиума Верховного Совета подлежит применению. То есть какой у нас указ Президиума от 02 01 90 ведомости? Есть. <coughs> сами потом возьмете все эти законы, указы, посмотрите, как смотреть, я уже показывала дату опубликования или не опубликования законов. Итак, вывод какой? На территории России РСФСР применяется только у КРСФСР в редакции от ноль второго ноль первого девяностого И закон СССР в редакции от 08.04.89 в части измены родины, родине гражданином СССР, имеющим паспорт РФ. Статья 1. Закон СССР и статья 64. УК РФСР. <coughs> все подлежащие, все служащие Российской Федерации не наделены не наделены правом нарушать действующее законодательство, действующее законодательство у нас на территории России РСФСР применяется только Уголовный кодекс РСФСР от 90 -го года от 2 января 90 -го года все служащие не наделены правом нарушать в противном случае подлежат уголовному преследованию это в той части, с чего мы там начали, да, вот регламент, я тут заодно показала, значит, что касается вот этой статьи, о которой все так говорят, да, 327 в уголовном кодексе, в недействующем уголовном кодексе, недействующая 327-я статья. Не действует она, а действует она только на физических лиц Российской Федерации. На физических лиц Российской Федерации повторяю это второй раз. Если вы не в юрисдикции Российской Федерации, являетесь гражданином СССР, вернулись в правовое поле СССР, никакого отношения, но это не значит, что вы должны, а, выйти из правового поля РФ и, переш... и перейти попав в правовое поле СССР, точнее правового поля РФ нету, вот выйдя из юрисдикции Российской Федерации, это я тут вот уже оговариваюсь перешли в правовое поле СССР, да, это не значит, что нужно нарушать все подряд. Вот Также подумайте по поводу суверен, суверенов, как я уже второй раз вам повторяю, да, по поводу суверенов, что суверены – это те люди, которые на самообеспечении. Так что не путайте свой суверенитет с чем бы то ни было еще. Сейчас еще кое-что покажу вам. Там, друзья, я хочу вам кое-что показать, так как я председатель Госконстата СССР. Ой, я не одела свою штучку. Да, есть такие сборники СССР в цифрах, краткий статистический сборник. Давайте мы возьмем, какой год возьмем до прихода. Давайте 84-й возьмем, посмотрим. Так, для сравнения. Сейчас глянем. Так, эта картинка чуть-чуть, она увеличена, мы ее поменьше сделаем. Ой, совсем мало сделали. Вот сср цифрах в 1984 году, то есть это на 1983 фактически, да? Чуть-чуть побольше сделаю вам, то не видно. <coughs> Содержит данные об экономическом, я буду погромче тогда говорить. Давайте вот так сделаем, увеличим. А, можно даже еще побольше увеличить. Побольше. Насколько побольше? -то? 200 – это много, наверное. Не, нормально. Вот. Статистический сборник содержит данные об экономическом и социальном развитии за восемьдесят год, а также в сравнениях сороковой, сорок пятый, семидесятый, семьдесят пятый, восьмидесятый. Ну, давайте полистаем, кое-что посмотрим. Значит, берут они 70-40 за базу, приравненная к сотне, 70-й. Так, это что за цифры? Угу. Так, темпы роста основных фондов. Основных фондов. Это важная деталь. Темпы роста. В 40-м году темпы роста. Вот сравнение мы, да? 40-й год до военных действий. 70-й, 75-й. Наращивание идет. Темпы роста. Аж в два раза. По сравнению с 75-м, ну почти в два раза, да? Полтора раза. Там просто основных фондов. Налоги с оборота показаны. Так, я хотела... <связь> вот бюджет СССР показать вам. 75 год, 84 год это в рублях. Так, а где у нас начало? В миллиардах рублей. В миллиардах рублей. Смотрим так вы не увидите, это нужно, чтобы два листочка вместе были, но ну, это я сделаю как-нибудь, покажу вам. Ну, давайте вот в сравнении, просто в цифрах посмотрим. Это мы что сейчас показываем? Что мы сейчас смотрим? Доходы всего. Вот доходы всего и будем смотреть. 80 миллиардов, 77 миллиардов за 10 лет почти, вот, больше чем в два раза увеличилось, да, смотрим дальше. 1975 год, 218, 80, 302 миллиарда рублей доход, бюджет СССР. И вот он стабилизировался на 357, 376. Есть продолжение этому, посмотрим потом. Внешняя торговля социалистическими странами, развитыми и развивающимися странами. Всего 2,9% в миллиардах, а фактических ценах в миллиардах рублей. Вот на такую сумму шла торговля. Внешне, внешне имеется в виду экспорт и импорт. Вот отношения экспорта и импорта по годам разбито. Это вы потом посмотрите сами, возьмете эти справочники, выгрузите их. <coughs> Колониальные страны вам ничем не говорят, да? Бывшие колониальные и полуколониальные страны, ставшие суверенными государствами после 19-го года, без социалистических государств. Все колонии и полуколонии. Колонии и полуколонии. Политическая карта мира 19-го года. Так, что еще? Темпы роста национального дохода за базу 50 й годов приравнены к единице темпы роста. А, так, что-то еще могу вам показать. Сейчас я поищу что-нибудь еще такое для вас интересное. Кстати, продукция сельского хозяйства страны-члены СЭФ. Это что у нас? Темп роста основных показателей экономического развития стран-членов СЭФ и стран-членов ЕС. А вот это вот очень интересно. Соотношение основных показателей развития экономики СССР и США. Национальный доход. В 50-м году 31%, в 60-м 58%. То есть мы наращивали. Видите, какими темпами наращивали. Развитие экономики шло. Среднегодовые темпы роста. Если бы нам еще 10-15, если бы не вот этот переворот, мы бы давно шли впереди планеты всей СССР. Так, сейчас я вам найду еще один интересный документ. Вот тоже не могу пройти мимо. Важная деталь. Соотношение производства важнейших видов промышленной продукции СССР и некоторых развитых стран как стран ну вот ссср в процентах сша электроэнергия по наращиваем видите идете, идет до военный период 26 послевоенные 22 намного 10 до да, 5 лет прошло после окончания войны мы почти вышли на до военный период добычи 60 и 60 43 53 57 все мы пошли в рост нефть Нефть у нас увеличилась добыча в 80-х годах. К чему кто готовился? Это предыдущий мой ролик, посмотрите. Так, тракторы. Вот наши тракторы, зерно зерноуборочные. О чем говорит это? Зерноуборочные тракторы. Сельское хозяйство у нас развивалось. Так, шерстяные ткани, понятно. Тоже по отношению к Великобритании и Франции тоже рост пошел. Добычу мы увеличивали и промышленность. Цемент, кстати, вот обратите внимание. Численность студентов. В общем, я не буду вам прокатывать всю книжку. Пояснять ее тоже не буду, потому что здесь очень много информации для пояснения. А вот насчет рождаемости и смертности. Естественный прирост населения – это тоже важная деталь. Численность населения в миллионах человек. 276 миллионов человек. Число родившихся. Прирост. Так, вот еще один момент. Рост числа полностью безработных в некоторых развитых странах. Бельгия, Великобритания. Вот смотрите цифры сами. Даже комментировать их не буду. Вот Италия, рост безработицы. Вот США, рост безработицы. Видите? Тысячи человек. На какое количество? Так В среднем в год тысячи человек. Безработные. Так, в развитых обстранах эти данные производятся мы, э, по материалам официальной статистики. Я думаю, что мы уже США обогнали по безработице. Уровень безработицы среди женщин во многих странах выше, чем среди мужчин. Какой год мы с вами смотрим? 84 -й. Вот, в СССР. В исторический короткий срок, к концу 30-х годов, впервые в мировой истории, было полностью ликвидировано безработица. В стране обеспечена полная занятость трудоспособного населения. Вот технический прогресс. Так, сейчас еще, может быть, что-то вам такое интересное покажу. Так, вот я открыла здесь, ой-ой, как-то у меня тут все увеличилось сразу. А, как-то мне неудобно здесь крутить. А, вот так, наверное, надо, да? Угу. Так, почему я в слайды перешла, не понимаю. Сейчас, минуту. Вот. Так, в цифрах 90 год. То есть мы с вами смотрели, какой до этого год. 84-й, а это 90 -й. Еще Госкомстат нормально работал. Валовый национальный продукт снизился на 2%. Производственный национальный доход на 4%. Все, пошло снижение. Вот, оказалось бы, сравните. 85-е и 90-е, 84-е и 90-е. Доходы госбюджета достигли 452 миллиардов. Расходы 510. Дефицит госбюджета наступил ни с того, ни с сего. При такой огромной стране. А почему наступил? Стали уничтожать государственные предприятия. Так. Сейчас, секунду, я вам подыщу кое-что еще. Вот хочу отметить одну важную деталь. Государственный внутренний долг на конец года. Это у нас какой год? 90 видите? Вверху я показываю, что это 90 год. В сравнении, все же познается у нас в сравнении. И получается, на 85-й год долг составлял сорок 141, 88-й, 311 одиннадцать. За каких-то три года мы в два раза увеличили внутренний государственный долг. И в, в 90-м году, вот 60 какой-то, 89-й год, сейчас я попробую увеличить, чтобы это было видно. вот ну, Государственный внутренний долг на конец года. В 85-м году был 141, в 88-м за три года в два раза, 89-й год по сравнению с 85 почти в четыре раза и 90 год эпогей девяностом году 500 свыше 550 миллиардов рублей внутренний государственный долг но это в процентном соотношении от валового национального продукта показано просроченная задолженность пошла то есть пошла что Банкротство предприятий и организаций. Пошли задолженности. Национальное богатство. Национальное богатство. Стоимость, без стоимости земли, недр и лесов. Сами видите, комментировать не буду. Основные фонды. Так, что еще? Тут какие-то пишут люди. Так, еще. Так, вот здесь вот интересно. Обслуживание коммунального хозяйства. Это мы сейчас какую таблицу с вами смотрим. Давайте посмотрим, как она называется. Основные фонды по отраслям народного хозяйства на конец года в сопоставимых ценах. Стоимость. Так, технологическую структуру смотреть не будем, хотя можем посмотреть. Если за стол брать, допустим, в процентах, да? В процентах производственные основные фонды. Я не комментирую, я хочу, чтобы вы просто сами подумали, что бы это значило. Так, на этом мы с вами заканчиваем. Еще раз напоминаю, что вот тут, с чего мы начали. Мы начали с 327 статьи, которая и я вам дала заключение посмотреть о том, что Уголовный кодекс Российской Федерации недействителен. Потому что, друзья, извините, нужно делать все в соответствии с нормой закона. А если пошел захват власти, то сори. Так, что еще? Значит, я хотела вам напоследок сказать. Правовед СССР. Вот группа ВКонтакте. Выход из юрисдикции. Ой. А, так, и вот что хочу еще чуть-чуть обратить ваше внимание на одну вещь. Вот Госкомстат СССР. Вчера или позавчера я все-таки завела в контакте страничку по Госкомстату. Она совершенно, совершенно свеженькая. Что я здесь разместила? Вот компоненты изменения общей численности населения. Значит, здесь подсчеты идут Ростата. Вот это Росстат с численностью. Я не просто так вам показала Конституцию Российской Федерации. Там, где объединены а, многонациональные народы на своей земле. И объединены, объединены они общей судьбой. Кто-то примазывается к нашим подвигам. А, так вот... Вот эта цифра они показывают. Цифра почему недостоверная? Потому что здесь все, кто приехал на территорию РСФСР, они же считают не республики, а РСФСР. Так что зайдете, посмотрите. И здесь их... Вот я тут, здесь подвесила этот файлик, который вам нужно тоже посмотреть заодно. Кому интересно. Вот. И вот в фотоальбоме я разместила... Давайте посмотрим, чтобы она открылась, эта штучка. Она не увеличится, к сожалению. Вот высшие органы государственной власти СССР. Это важный момент, который должны все увидеть, все понимать. Вот, увеличила вам. Себе поставлю сюда штучку. Чтобы вы помнили, да, как было устройство государственной власти в СССР. Когда вы вот здесь разберетесь, вы поймете почему все законы, которые были приняты и внедрены Российской Федерацией на территории СССР, недействительны. Так, друзья, даже не знаю, что вам еще добавить, да? Ну, давайте еще вам кое-что покажу. Тяжело. Так, вот правовед СССР есть, вот правовед СССР, группа ВКонтакте. Минуточку. Здесь много интересной информации. Здесь проходят прямые эфиры правительства СССР от правительства СССР. И есть отдельная страница ВКонтакте. Выход из юрисдикции. Так, подвисает чуть-чуть. Вот, это то, что в чем мы разобрались, в чем мы можем помочь. Здесь некоторые рекомендации даются, что как сделать. Зайдете, сами посмотрите. Ссылку я вам дам под видео. Пожалуй, все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группы ВКонтакте, выход из юрисдикции Российской Федерации, Госкомстат СССР и правовед СССР. Зовут меня Кайзер Селена Анатольевна, вот это я. Ну, пожалуй, все. Всем спасибо, что набрались терпения и досмотрели до конца. Понимаю, что бываю порой занудно.